Сегодня как-то пусто на душе, И целый мир как будто отвернулся. Тошнит от лицемерия уже, Не в сердце кто-то влез и не разулся. Намусорил, осколков набросал, Мечты разбил и затоптал желания. Другой жалел и мысли собирал, А третий перебил других старания. И так входили люди в душу мне, Рассказывали тайные секреты, Кто в долгах шептал. О весне, а кто-то о любви, пришедшее лето. Я слушала, никалы и потом слезами обливалась почему-то. Я так переживала обо всем и обо всех, кто в душу лес обутым. топтали, я терпела, как могла, прощала и на помощь отзывалась, и душу я свою не берегла, она непониманием наполнялась, разрезала, как яблочный пирог, сердечко, и прохожих угощала. Давился кто-то, кто-то есть не мог, А в ком-то просто совесть заиграла. Взлетаю я с израненной душой, Парю невысоко, но над землею Есть светлый мир души, пусть небольшой, Но я для всех ту дверцу приоткрою, Пусть даже будут дальше мне кромсать Измученное сердце. Не стесняясь, я буду людям душу открывать И буду верить им, не сомневаясь.